вкусняшки от яшки, не забываем про подписочку, конечно же колокольчик, поражать лайкосик ну и оставить свой комментарий вот, а мы сегодня приступаем к готовке кейк-попсов короче я знаю, что у меня есть подписчики, сладкоешки этот рецепт для вас и в принципе для всех остальных тоже очень классные штуки очень удобные, во-первых, употребление, готовятся несложно хотя, как сказать у меня всегда со сладким как-то Немножко сложновато идет, слишком много всяких ингредиентов. Ну да ладно, сегодня вы это все увидите, сами оцените, напишите в комментарии. Вот. Ну, а мы приступаем. Сначала нам нужно сделать бисквит, для него нам понадобится, если хотите сделать его таким сладенько, с привкусом какао, то пару ложечек столовых какао, 2 чайные ложки разрыхлителя, 180 грамм сахара, 230 грамм муки и 6 яиц. Ну что, друзья, для начала нам нужно разделить белки желтками. Белк это желток. Все, разделили мы желтки с белками, добавляем сюда щепотку соли в белки и взбиваем это до белых пиков. Когда когда мешали до такой вот белой субстанции, она еще жиденькая, воздушная. Сейчас мы добавляем половину нашего сахара сюда и продолжаем уже взбивать прям до такой густой-густой массы. Короче, нужно называть буки до да, вот такого вот состояния. Вот это и называется какие-то там пики так, следующим этапом у нас желтки. Добавляем туда оставшийся наш сахар и сбиваем до воздушности. Ну, понятное дело, что не получится того же самого, что с белками, ну, по крайней мере, тоже до белой массы. Должна получиться примерно вот такая вот консистенция. Все, продолжаем. Все, теперь берем наш желток и добавляем его в белок. Все, теперь смешиваем наши белки с желками. Добавили чайную ложку ванильного сахара. Добавляем сюда теперь еще какао и разрыхлитель. Перемешиваем аккуратненько. Все, теперь просеивая через сито, пересыпаем нашу муку нашу белково-желтковую массу. Все, теперь вмешиваем муку. Как говорят настоящие кондитеры, нужно вмешивать все по часовой стрелке. Наверное, как есть доля правды. Берем теперь любую форму для выпекания. Желательно простелить снизу пергаментной бумагой для того, чтобы удобнее было потом наш корж доставать оттуда. Ну и смажем его немножко маслицем. чтобы. Масло тоже любое. Все, вываливаем наше тесто в чашку для запекания. тесто уже в блюде надо немножко его потрусить чтобы оно улеглось там ну и все разогреваем духовой шкаф до, до 180 и оставляем минут 30-35 там в общем покажу как проверить ребят вы помните я рассказывал как проверить готов ли наше тесто или нет берем зубочистку и протыкаем ее Это максимум вытягиваем видите она абсолютно сухая все значит готов теперь мы оставляем его чтобы он у нас остыл до комнатной температуры, дальше покажу, что делаем. Ну что, друзья, панкейк наш уже подостыл, нам теперь его надо туда выговорить. Берем так ножичком, аккуратно его здесь проходимся. Проходимся, проходимся, проходимся. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Ну а теперь пытаемся его туда вывалить. Все, вытаскиваем его из нашего. О, хорошо, как. Теперь нам нужно снять эту бумажку. Ну, вот такой красавец у нас получился. Что мы теперь делаем? Нам нужно всю корку с него счистить. Сейчас будем приступать. Все, теперь нам наш бисквит нужно измельчить. Попробуем его измельчить вот таким образом. Закидываем немножко и запускаем. В общем, наш бисквит нужно перемолоть вот до вот такой консистенции, прям крошки-крошки. Так, теперь нам нужно сделать смесь для того, чтобы загустить, точнее слепить наш бисквит. Поэтому мы берем 100 грамм сливочного масла и вливаем туда сгущенку. Ну, уже будем смотреть по факту. Ну, и немножко смешаем, разомнем. переваливаем это сюда к нашему бисквиту. Все, теперь это начинаем все замешивать. Короче, надо еще подлить немножко сгущеночки. Во-первых, так будет послаще. А Во-вторых, нам нужно все-таки из, из этого слепить шарики. Так они у нас пока что получаются очень рыхлым. Поэтому лепим пока что так, мешаем. Все, лепим, в общем, вот такие вот шарики. Лепим их, оставляем в сторонку, и нужно будет их отправить, пока мы будем заниматься дальше приготовлением, отправим их в холодильник, чтобы то масло, которое там есть, оно у нас подзатвердело, с ними нам потом будет проще работать дальше. Теперь нам нужно сделать глазировочку для наших саликов. Берем шоколад, мы взяли белый, у нас будет еще и другая, и крошим его в тарелку. Сейчас будем растапливать его на водяной бане. Ну и все, опускаем нашу мисочку с шоколадом в кипящую водичку. Ну потихоньку сейчас будем мешать. Ну что, шоколад мы растопили Смотрите, небольшой лайфхак, чтобы наши шарики не спадали со сп с шпажек Берем, обмакиваем шоколад и протыкаем Вот так Ну а теперь спокойно берем шоколад Обваливаем хорошенько Так, сейчас Даем хорошенько стечь. чтобы прям все, чтобы весь лишний шоколад стек. Ну, иначе он будет стекать в обратную сторону. Все. А теперь берем присыпочки любые, которые вам понравились в магазине. И просто берем, посыпаем. Делаем такую красоту. Все и ставим. Чтобы оно засыхало. Ну и так поступаем со всеми. Короче, ребят, вот. Вот. Оно. Ну, в принципе, как я в начале видео и говорил, что сладкое это ну такое для меня. Короче, это... Я думаю, что вкусно, сейчас попробую, но это настолько кропотливая работа, понимаете, вот это вот, когда обмакиваешь вот это вот все с шоколадом, а потом это все начинает стекать, ты начинаешь это обваливать вот этой крошкой, ставить это нужно куда-нибудь, там, мы взяли пенопласт, втыкали эти палочки в пенопласт, оно начинает стекать. Ты должен расхваливать рецепт. Я понимаю, да. Это прекрасное блюдо, я его сейчас попробую, конечно же, но сладкое. Короче, это очень вкусно, оно очень сладкое, естественно. Там, блин, шоколад, сгущенка, сахар. И оно очень нежное. Что шоколад, он сейчас постоял, это все в холодильнике, оно немножко подмерзло, но он еще не хрустящий. Он такой, знаете, подзатвердевший, мягенький. И внутри сам бисквит, он прям он, он, он очень мягкий. Он очень мягкий и нежный. Короче. Для любителей сладкого это просто, по-моему, must-have какой-то. Плюс это очень удобно на самом деле кушать, в отличие от того, как это делается. Ладно. В общем, ребят, подписываемся на канал, ставим колокольчик, прожимаем молокосики. вот. Ну и не забываем оставить свой комментарий. Ну, до новых встреч!